Хотел бы спросить у вас, как часто вы выдаете себя за другого человека В прямом смысле слова Я хотел бы, чтобы вы даже в комментариях написали Какое количество раз вы изменяете самим себе ну Хотя бы за один день За сегодняшний или за завтрашний Это уж для себя сами решите, как вам удобнее будет Я поясню, что я имею в виду когда вы выходите, к примеру, на улицу и встречаете бабулю, неприятную вам, сидящую у подъезда, и вечно вас осуждающую и обсуждающую, вы ей улыбаетесь. Но так, ради приличия, как любят говорят, говорить люди, это и есть попытка выдать себя за другого человека. Лицемерие, обман, лживая улыбка, похвала какая-нибудь завышенная – ну, это тоже лесть, вы же понимаете. И многое другое. То есть, вот то, как мы поступаем в шаблоны, и то, что не является нами на самом деле. Я сторонник того, чтобы каждый человек называл вещи своими именами. И, наверное, в поступках своих был честнее. Так вот, мне интересно, если вы честный человек, и вы готовы открыто, откровенно написать мне в комментарии всего лишь цифру, которая будет... Ознаменовать то количество раз за день, за сутки, которое вы используете для того, чтобы подменить понятие, одеть на себя маску, выдать себя за другого человека, лицемерно улыбнуться, протянуть руку помощи тому, кого ненавидите. Позвонить и спросить, как у тебя дела у того, кто вам совершенно безразличен и неинтересен. И многое, многое, многое другое. Я думаю, у каждого из вас в жизни есть свое ассорти, свой салат, свой оливье, каламбур своих событий и поступков. Мне просто интересно, сколько у вас таких и кто готов признаться в этом и даже посчитать. Вот хотя бы примерно количество своего лицемерия за день. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Всего доброго.